Я рада вас приветствовать на своем сайте. Хочу сразу попросить вас сделать звук погромче и дослушать это видео до конца. Я уверяю вас, вы не пожалеете. Меня зовут Елена Самохина. Сейчас я в прямом эфире от начала и до конца покажу весь процесс того, как я зарабатываю в интернете до 10 тысяч рублей в день. Давайте для начала сейчас зайдем в мой личный кабинет сервис, на котором я непосредственно и зарабатываю. Давайте введем логин и пароль. И нажмем кнопку логин. Итак, мы находимся в моем личном кабинете. Как вы можете видеть слева, показано состояние моего счета. На данный момент в рублях это тридцать рублей 41 копеек. Но также хочу заметить, что зарабатывать можно в долларах, в долларах евро и фунтах стерлингов. Но по моему опыту хочу сказать, сумма заработка в долларах будет равной сумме заработанной в рублях. Сейчас я расскажу вам суть заработка, покажу вам в прямом эфире, как и сколько возможно заработать денег за один день. И также покажу вам, как выводить денежные средства на любую электронную платежную систему или банковскую карту, куда и как вам будет удобнее. Давайте начнем по порядку. Для наглядности заработка сейчас я закажу вывод денежных средств, заработанных за вчерашний день. И мы включим систему заново и посмотрим, сколько мне удастся заработать уже за сегодняшний день. Итак нажимаем на кнопку заказать выплату здесь вы можете выбрать любую платежную систему либо на банковскую карту я лично вывожу деньги на свой яндекс кошелек в поле номер яндекс кошелька я ввожу номер счета сумму которую я хочу вывести в моем случае выведем всю сумму это 11 630 рублей 41 копейка чтобы баланс обнулился. Обратите внимание, что средства на ваш счет поступят в течение одного-двух дней. Комиссия при выведе средств не взимается. Далее нажимаем на кнопочку «Вывод». Итак, как вы видите, деньги с моего счета успешно списались. Перед тем, как мы запустим систему заработка снова, я вкратце расскажу вам о сути заработка, кто и за что нам будет платить. Платить нам будет сам сервис, за то, что мы включим автоматическую отправку рекламных баннеров и сообщений с нашего аккаунта на многочисленные сервисы данной системы. Проще говоря, с нашего аккаунта автоматически будут отправляться рекламные баннеры и сообщения на другие сервисы этой системы. Итак, чтобы нам запустить уже непосредственно сам процесс заработка, нам нужно вставить наш персональный код в форму и нажать «Старт». Если вы хотите зарабатывать в рублях, вы берете вот этот вот код – который находится слева в графе «рубль», и вписываем его в нашу форму. Код пишем. Вводим код. И нажимаем кнопочку Старт. Как мы видим, отправка рекламных баннеров сообщений успешно включена. Давайте я обновлю страницу, и теперь, чтобы не затягивать видео, я нажму на паузу. Сейчас мы посмотрим на время. Сейчас 10 часов 29 минут, 14 число. Я вернусь к вам через 7-10 минут, и мы посмотрим, какую сумму мне удастся заработать за этот промежуток времени. Нажимаем на паузу. Итак, снова с вами я. Прошло чуть больше 10 минут. Смотрим на время. Сейчас 41 минута. Давайте обновим страницу и посмотрим, как изменится мой счет. Обновим страницу. Итак, как мы видим, на моем счете уже 370 рублей 30 копеек. Давайте еще раз посмотрим на время. Сейчас у нас 41 минута. Нажмем на паузу еще раз и подождем еще 7-10 минут. Нажимаем на паузу. Снова с вами я, Елена Самохина. Давайте посмотрим на часы. Сейчас у нас 10 часов 57 минут. Прошло примерно 15 минут. Давайте еще раз обновим страницу. И посмотрим, как изменился мой баланс. Как мы видим, на моем счету 810 рублей 45 копеек. Давайте еще раз обновим страницу. 810 45. Давайте я последний раз нажму сейчас на паузу. Мы смотрим время. Сейчас 10 часов 58 минут. И я вернусь к вам ближе к вечеру. И мы посмотрим, сколько мне удастся заработать здесь сегодняшний день. Нажимаем на паузу. Еще раз всем привет. Давайте посмотрим на время. Сейчас 14 число, 22 часа 14 минут. Давайте мы сейчас обновим страницу и посмотрим, сколько было заработано за сегодняшний день. Обновляем страницу. Как мы видим, за сегодняшний день я заработала 8910 рублей 91 копейку. Ну вот, за сегодня мне удалось заработать практически 9000 рублей. При этом я ничего не делала. Я не затратила никакого своего личного времени. Все, что я сделала, это зашла с утра на сервис и в буквальном смысле слова нажала кнопку старт. Для запуска механизма заработка и время от времени наблюдала, чтобы не было никаких сбоев. Давайте закажем вывод заработанных денежных средств за сегодняшний день. В моем случае это 8 910 рублей 91 копейка. Нажали на выплату. Вводим кошелек, так, нажимаем так, сумму, точку поставим, нажимаем на кнопку «Вывод». Как мы видим, денежные средства успешно списались. Обратите внимание, что после каждого вывода средств необходимо заново ввести код и нажать кнопку «Старт» для запуска системы в работу, так как после каждого вывода система автоматически отключается. А вот и деньги, которые я успешно заработала и вывела. Как вы видите, ничего сложного нет. Справится абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста или каких-то дополнительных навыков и умений. Все предельно просто. Я подготовила для вас видео уроки, где показала процесс регистрации на данном сервисе и непосредственно сам процесс запуска механизма самого заработка, который, как вы могли видеть в этом видео, очень прост и понятен. Ниже вы на этом сайте сможете ознакомиться с отзывами людей, которые уже успешно зарабатывают деньги и принять для себя решение. На этом все. Успехов вам во всех ваших начинаниях и до встречи в видеоуроках. Подождите и уходите с пустыми руками.